Что происходило с Россией, индексом МВБ, рублевый индекс, все понимаю, нужно делать поправку на ослабление рубля в пределах 12%, но при этом нужно понимать, что 19 год мы все равно закрывали в плюсе, российский рынок чувствовал себя лучше всех, даже несмотря на все вот эти вот волатильности. Вот он, апрель месяц, опять низкая свечка, да, то есть очень сильные продажи, на наведение санкций в отношении Русала, а, непосредственно такое восстановление. И в принципе, по доходности российский рынок был Одним из лучших, МВБ был одним из лучших в мире. И мы сейчас даже смотрим, многие инвестиционные дома, они меняют свои прогнозы, да, они говорят о том, что Россия самая дешевая, о том, что у России самая высокая дивидендная доходность в настоящий момент. И многие инвестиционные дома на самом деле рекомендуют присмотреться непосредственно к России. Мало того, что ожидаем все-таки то, что мы находимся в последней стадии. Волны экономического роста, да, и можно говорить, что Россия в какой-то степени является страховкой, да, страховкой от мирового падения, потому что в России вот так уже все продано, все уже стоит дешево. Нельзя исключать того, что на всеобщем падении мировых рынков, да, Россия может еще и устоять. Ну и в принципе, тот э, график показательный, да, при всем том, как штормила мировые рынки, как штормила Америку, друзья, Америку. То есть, еще раз посмотрите, как уносила Америку на 15-20% падал S&P 500 к 2019 году, да, и что происходило с Россией. То есть Россия, да, в стороне не осталась, но она была более спокойна, более устойчива.